Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Не думал, что привлечет мое внимание компания, которая называется стартап или компания, которая только что выходит на рынок и у нее нет истории. Имеется в виду финансовую историю, а отчетность, которая предоставляется в контролирующие органы. Свои-то, понятно, что-то есть. Вот. Оказывается, есть такая компания, компания Arbor Robotics. Израильская компания, которая работала ну, как, как это сказать, там, начала работать а, в сфере безопасности и, и в армии. А, сотрудничала для разработки программного обеспечения беспилотников и работала в той сфере, что м -м, беспилотникам ну, необходимо было ориентироваться в пространстве, определять какие-то предметы и все такое. Вот. И работая в этом направлении, компания э, сгенерировала э, просто революционную радиолокационную систему, э, которая э, используется сейчас на данный момент в автомобилях, ну как начинает, начинает двигаться, ну об, обо всем по порядку. То есть это м, самая передовая э, система, которая может распознавать огромное количество э, предметов, людей. Ну, будем говорить предметов да и распознает это велосипедист автомобиль ребенок и сразу понимает насколько э этот предмет несет не несет безопасность, как он вот с этой безопасностью соотносится, вот. потому что ну, ребенок – это одно, там велосипедист – это совсем другое, автомобиль – это вообще третье, и можно, может распознавать сотни предметов, очень быстро много каналов, быстро работает и буквально а, распознает вот такую объемную фигуру, не просто какую-то плоскую. Вот. Передово, передовым э, эти разработки были признаны в качестве Лауреата. Эта компания стала премией CES 2022. Вот 5 января в Лас-Вегасе пройдет. Ну, то ли награждение, то ли сама. Но, в общем, уже при... лауреатом стал. На минуточку здесь 1800 проектов, и лучшим был призван как раз проект Arbor Robotics. Вот. И самое, самое интересное, это не то, что они там признаны, а то, что китайский производитель ведущий ведущий производитель автомобильных запчастей Вейфу уже подписали контракт и работают с этой системой то есть те, тот агрегат который будет включать <стюх> систему ARBO Robotics по распознаванию предметов будет, будет уже продаваться через запчасти этой компании так и Компания Bike Group, которая производит автомобили в Китае, точно так же будет устанавливать эту систему на, свое, на свои автомобили. За 2020 год эта компания продала в районе 2 миллион миллион 900 автомобилей. Всего в Китае производится порядка 25 миллионов, в Америке от 8 до 4 миллионов. И потенциал здесь просто огроменный. И надо сказать, что к 2025 году вот этот рынок для Arbor Robotics с их радаром составляет будет составлять порядка 11 миллиардов сейчас у них э, задолженности ну вернее привлекли инвестиции где-то на я смотрел отчет он правда не не совсем информационный э, ну постольку поскольку он такой вот форме ну, скачан с их сервисов ну вот э, порядка 200 39 миллионов инвестиций вышли на рынок они через SPAC с компанией Industrial Tech Acutions в начале октября. Ну и тикер, тикер у них ARBE. Поскольку рынок огромный, перспективы огромные ну, в этом направлении, то и компания должна развиваться очень неплохо. Так, ну, если посмотреть по графику, то тут вот такой большой объем, подошли к уровню и отсюда, отсюда, скорее всего, будем расти. Но это покажет, конечно, время отчетности, ну, еще раз повторюсь, что вот такой официальный контролирующих органах нет. Отчет будет 1 декабря и, ну, в районе 1 декабря, точно не могу дату сказать пока еще, вот, может быть, она и перенесется. Несомненно, несомненно, я хочу посмотреть этот отчет, посмотреть, как будет развиваться ситуация с китайскими производителями, насколько это будет быстро расти. Понятно, что здесь есть... Такой ограничительный фактор, что э, во всем мире производство автомобилей чуть снизилось из-за нехватки чипов, и это будет продолжаться какое-то время, и за это время, э, скорее всего, АРБ может э, еще расширить свое сотрудничество э, с другими автомобильными э, концернами, ну, по крайней мере, в Китае, потому как здесь уже есть это сотрудничество. И э, китайское правительство, я думаю, что на стороне. Э, Улучшение своего автопрома. Аналитики, кстати, тоже видят или рассматривают эту компанию и в течение 12 месяцев прогнозируют рост в районе 80%. Это очень неплохо. И такие рассуждения совпали с аналитиками. И мне показалось, компания на этом моменте интересна и достойна того, чтобы за ней понаблюдать. Как считаете вы? Пишите в комментариях. Там спишемся.